Если белая стучится, птица, то это работу менять нужно, значит работа, уйдете с этой работы, поменяете сто процентов не тем занимаетесь. Если черная птица стучится, то тогда влюбится кто-то. Если вы собрали мусор, не торопитесь его выбрасывать. Собранный веником мусор по квартире положите в желтый кулек вместе совком, завяжите сверху и скажите, сколько мусора, столько в мой дом женихов. Конечно. Обрядов хватает, их миллионы, слушайте. Сейчас неделя мусор будет собираться, да.